В сети появилась новая информация о новых заключительных сериях Леди Баг и Суперкота. Хей, всем привет, друзья! С вами я, Зульфат, и именно сегодня в этом видео я расскажу вам все, что нам слили за этот месяц, а также все, что случится в конце пятого сезона. Этот ролик выходит благодаря тому, что именно вы набрали одну тысячу лайков под прошлым видео, и я почти сразу же начал делать новый ролик. Я думаю, алгоритм понятен. Как только под этим роликом вы наберете тысячу лайков, тысячу лайков, я выложу новый, поэтому обязательно подпишись на этот канал, поставь свой нуарский лайк, залетай в мой телеграм по ссылочке в описании, ну а я начинаю. Итак, прошлое видео вышло аж в прошлом году, но подготовка этого ролика заняла у меня довольно большое количество времени, и как вы понимаете, все это из-за того, что я действительно получал новые сливы, однако лишь очень малую часть публиковал в своем телеграме, и как оказалось, это было верным решением, потому что некоторая информация оказалась просто-напросто фейковой. К примеру, одним из самых серьезных фейков, которая начала гулять по всем телеграм-каналам. Каналом, являлись слова Томаса Астрюка о том, что Хлоя погибнет в самолете, и причиной ее смерти действительно будет крушение самолета ее матери. Однако, данная запись оказалась фальсификацией, или же проще говоря, фейком. Именно поэтому администраторы моего телеграм-канала усомнились в правдивости данной информации и спросили напрямую, фейк это или не фейк. Итак, теперь начнем с самых интересных и практически проверенных сливов. Я разделил их по пунктам, чтобы вам было удобнее смотреть. Первое. Адриан оказался наполовину синтимонстром. Последние сливы прямо утверждают эту теорию, про которую я, кстати, записывал ролик, но к сожалению в то время, так как это было уже очень давно, его почему-то захейтили. Однако вы сами можете его найти на моем канале Зульфат Bro, Хоть и в названии четко написано, что это теория, некоторым людям этого недостаточно. Маринка узнает, что Адриан синтимонстр в 26 серии 5 сезона причем недавно нам слили кадры из этой серии, которые я покажу вам далее. Ну и если все по-честному, получается так, что если Адриан Синтимонстр только наполовину, значит и моя теория также подтверждена, но только наполовину. Едем дальше. Лайла станет новым бражником. По последней информации, похоже, что это действительно так. К слову, я говорил вам об этом еще 4 года назад. И об этом мне напомнили мои любимые подписчики. В моем телеграм-канале. Друзья, обязательно вступите в мой телеграм-канал, потому что там самая проверенная информация. А еще очень много сливов. И самое главное это бесплатно. Я не собираюсь наживаться на своих подписчиках. Хлоя покинет Париж. Многие сентиментальные подписчики и фанаты Леди Баг уже скучают по Хлое, которая действительно покинет Париж. Ну или должна его покинуть. Такие сообщения я вижу и в своем чате в Телеграме, но все-таки хочу вас, возможно, бодрить, Потому что, возможно, это сейчас теория. Мне кажется, что будет какая-то загвоздка, именно связанная с Хлоей в переплетении сюжета. Возможно, Хлоя это всего лишь запасной ход, дабы обеспечить полную и безоговорочную победу Леди Баг над Бражником. Я думаю, что Хлоя это запасной ход. Возможно, она вернется в мультсериал в самый нужный момент и окажет необходимую помощь самой Леди Баг и Су. Супер ну а теперь супер-мега-спойлер. Сейчас вы, возможно, узнаете предположительную концовку пятого сезона. Габриэль Агрест скорее всего умрет в конце пятого сезона и воскресит Эмили. Получается также аналогия, как и с теорией о том, что Адриан Сентимонстр, но только наполовину. Габриэль исполнит свой план в жизнь и воскресит Эмили, но план будет выполнен лишь наполовину, ведь сам он скорее всего Умрет. Многие фанаты, узнав об этом сливе, уже утверждают о том, что они расстроены. Некоторые не хотят видеть Лайлу новым бражником вместо Габриэля. И не хотят, чтобы Эмили жила, а Габи умер. Возможно, для некоторых людей это будет открытием, но да, действительно, у Габриэля Агреста есть свои фанаты в рамках Леди Баг и Суперкота, и Для некоторых он действительно их любимый персонаж. И от этого им немножечко грустно. Но пока что сливы утверждают о том, что что действительно, возможно, в пятом сезоне так и получится. Леди Баг вернет все талисманы, и даже талисман павлина. Так это или нет, узнаем в новых сериях. Однако, совершенно логично и справедливо предположить, что пятый сезон был полностью нацелен на возвращение талисманов. Ну и логично получается, что он завершится тем, что все талисманы вернутся на круги своя. Помимо всего вышеперечисленного, нам буквально недавно слили то, как выглядит отец Феликса. Но это пока только предположение. Возможно, мультфильм реале, он будет выглядеть совсем по-другому. Но было бы неправильно вам не показать эту картинку. Но скажу сразу, что я почти уверен, что это фейк. Более того, я заметил, что некоторые паблики, телеграм-каналы и так далее создают такие фейки специально. К примеру, на этой картинке мы с вами наблюдаем британского телеведущего из 24 серии. Однако некоторые телеграм-каналы утверждают, что это отец Феликса. И так как точных, официальных подтверждений этому нет. Нам остается выбирать наименьший из зол. Именно поэтому будьте аккуратны, когда слышите новую информацию. Особенно ту, о которой не говорят абсолютно все. И которой нету в телеграм-канале Зульфат, Новая информация по эпизоду Революция, которая, кстати, уже слита, но в черновой анимации. Кто хочет увидеть еще больше, правильно залетайте в Зульфат, бро. Ну, все-таки расскажу тем, кто еще не смотрел. В предстоящем эпизоде Революция, который, к сожалению, уже слит. Произойдет следующее. В этом эпизоде герои повзрослеют и смогут использовать силы без перевоплощений. Леди Баг сможет активировать талисман удачи несколько раз, а также стирать использованные предметы одним движением руки. Кот Нуар также будет использовать катаклизм множество раз, а не один раз за серию, как это было раньше. Одноклассники Маринет и Адриана сопротивляются, и несмотря на слабость и беременность Калин Бюстье, идут против Хлои и разрывают предмет Сакумы. Предположительно, в этой серии Адриан отрекается от Камня Кота. Серия действительно интересная, одна из интереснейших во всем пятом сезоне. Буквально в данный момент, пока записывается этот ролик, нам слили еще три эпизода, тоже в черновой графике. Узнать еще больше информации об этом вы можете опять-таки в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну или же подпишитесь на мой второй канал на ютубе Зульфат Бро, там мы не будем выкладывать всякие кадры и так далее. Ну а теперь чуть-чуть про даты выхода. В феврале выйдут новые серии. Предположительно именно те, которые мы уже сейчас получаем в черновой графике. Финал нацелен на март или апрель. Некоторые серии будут выходить поочередно, а некоторые вместе, то есть синхронно. Ну а точные даты выхода мы выложим сами знаете где. Ну а на этом мой видеоролик подошел к концу. Обязательно поставьте свой лайк, 1000 лайков и новое видео. Ну а с вами я Зульфат, еще увидимся. Озаряют а мои веки лунный свет, качают рейки надо мною кружит пепел, двигай телом, двигай в реве. Все покажу, как дод, надо вот так мой страх, мой враг не курю за дня. это был зик, как стоп, уступнули, враг в тумане, в тум, бакмане, ванта. Озаряют а мои веки.